Помните, я вам говорила то, что я вам покажу суккуленты свои. Я сейчас я вам покажу. Как раз пока дневной свет есть. И название не буду называть так. Как они такие иностранные, иностранные, что не запомнишь все. Так. Вот моя красота. Смотрите, вот так ну чё я их добавила земельки ну конечно для суккулентов надо совсем другую землю то есть камушки чтоб присутствовали затем песочек специально для суккулентов вот. они все разные абсолютно вот это мне очень... Мне вообще все нравится. не буду я одного любимчика или там не любимчика говорить. Они мне все нравятся. Но вот это очень интересно, как будто мелкие камушки такие смотрятся. Так, сейчас передвину. Я внизу не верну, так как у меня Даринка здесь бегает и дергает на себя. Может уронить. Вот тоже такой, смотрите, покидал? красота. Она уже упала. Молодец. Какие лесы, да, интересные. Вот свет солнца появится. Солнце у нас сейчас практически не видно. День солнца и неделя дождя. Вот. И он свет возьмет, конечно, свой. Красивый, красивый. Это очень интересный. Росток. Вот этот. Прям шикарные. Я их очень люблю. Они много места не занимают. Декоративные закулинтики. Ну, шикарно, шикарно. А теперь давайте я, друзья, у меня опять каждый день порядок наложу. И к вечеру у меня все валяется опять. По новой. Так я приберу сразу их. Что-то насморк начался вчера на балкон бегала в одной футболке и, видимо, прихватила Так, сейчас я вам покажу помидорки. Прям жалко мне их. Они, Они у меня перерастают. О, играют девчонки. Все валяется. Привет! Просопелки мои. Просапетки мои. Так вот перчик у меня, но я уже а, в некоторых местах, как обычно, прищипку сделала, потому что обязательно надо первые цветочки все цветочки прищипывать. Так вот помидорки они все свисти начали цвет, вот, кто набирает еще. А где даже и помидорки висят. Вот цвет. Короче, надо пересаживать. Сегодня у Фариды попро... а, попросила. Я ничего не попросил, Она мне отправила а, денежку. Детишкам говорит, что им сладости возьмешь. Вот. И надо будет сделать. Смотрите, вот. Вот помидоры висят. Это желтые помидоры. Это прям по листьям видно какие лесся большие сразу видно что же желтенькие помидорки но они сладче чем красные но есть разные красные ну вот везде цвет набирают вот цветут а снизу я дербанила листочки вот так обламываю я их чтобы они Выхожу, оборву, где вижу. Где-то мелкие стоят еще помидорки. И вот щеплю стою их. Надо сделать уже погода плюсовая вроде ночью. Сегодня иду, и соседка там разговаривали. Ой, вот помидоры, говорит, надо высадить. Я сама говорю, переживаю, надо высадить. Места нет, абсолютно нет. Смотрите, что они вытянулись. Вытянулись. Еще заявку делаю. У меня в садик дали медальонки сделать э, на выпускной э, в группе на 21 человек. И вот надо закончить мне их. На днях э, приедут, должны взять, забрать короче вот как-то так так что работы хватает надо делать и в огороде поработать но я хочу лук посадить ну, пока сыра пока сыра пока пусть земля обсохнет что только а то все дожди дожди ну как как-то так вот друзья как-то так в теплице хотя бы сделать порядок вот в теплице надо сделать Ладно, Фарида мне выслала вам сегодня с утра денежку. Детям, говорит, сладости купишь. Детишкам скажешь, говорит, от Фариды. Я говорю, конечно, скажу. Вот. Ну, короче, как-то так, друзья. Ладно, все, всем пока-пока. А может, засниму что-нибудь к вечеру, посмотрим. До новых встреч. Ставим лайки и подписываемся на наш канал. Пока-пока. Ну вот, друзья, моя работа закончена. Написала заказчице, которые э, в садик они собрались Сейчас буду собирать. Ну вот, заказчицы, которая в садик заказывали, они выпускаются нынче. И успела, сделала. Я еще приболела чуток. Нос не дышит. нос вечно такой какой-то нехороший написала фото отправила Ну, в принципе вот заявка не маленькая такая да нам 21 человек она должна сегодня приехать забрать их сейчас повешу и для приезда пусть висит после в пакетик разложу в пакетик я отправлю эту красоту это для мальчиков сразу видно здесь выпускник а здесь выпускница для девочек медальонки они захотели они брошки не захотели сказали нам лучше медальонки вешать детишкам им уже приятно Первая медалька, тем более перед школой, и память останется, повесит родители. Так что потихонечку работаю. Ну все, друзья. Красота. Мне самой нравится. Ну все, друзья. Сходила, отнесла заказчице их не заказ. Очень понравилось. Я говорю, это самое главное. Привет-привет. Димка здоровается со мной. И я сказала, то, что я занимаюсь этим давно уже как ну, нормально. Где-то, говорит, объявление видел. Вот. Ну понравилось ей очень даже. Я говорю, так что заказывайте и в первый класс сделаем, если надо. Вот. И в четвертый класс. Выпускники, всем было бы время и было бы здоровье. Вот сейчас нос вроде открывается и закрывается. Я прям уже надоел этот нос у меня. Чуть что, сразу он начинает возникать. А у меня Андрей сегодня съездил в параньгу с Динарой вытащили там ушную пробку ой, говорит, вообще такой шприц, говорит, большой взяли промывали ей два раза и первый раз она испугалась и этот шприц, мне, говорит это, ты, говорит, глаза ее на не видела я говорю, да я представляю, какие у нее глаза стали квадратные потом врач ты, говорит, потрогай, там иголки нету говорит, вот она потрогала Короче, промыли все, слава Богу. А то она у меня глухая тетеря была, ей говоришь, она не, от, не отвечает, ничего. Вот кричишь потом. И потом приехал лор, у нас лора-то нету в поселке, и акулиста нет. И он говорит, конечно, она не слышит, у нее там пробка стоит. А и вот Андрей свозил ее, слава Богу, вычистили. И покашливает, а я не могу уже. Покупательница тоже болеет, стоит. Я говорю, она на машине приехала? Я говорю, что болеете? Ну, говорит, от детей заразилась. Я говорю, он не от детей. Говорю, я на балкон выбегала, нос, говорю, шмыгает теперь. Противовирусные пила сразу. И все вроде. Теперь в теплицу надо. Погода налаживается. Сегодня тепло. Курки дошла. Ой, это-то грязно. Улька-то моя! Даринка маленькая Ползает везде И бегать нисколько не хочет Нет желания ну, Вот так ходит, два шага сделает И по... пощесала Ползку Надо теплицу посадить Рассаду уже Знакомую сейчас встретила Она говорит, что севок высадила Сейчас лук хочет посадить да, Не знаю Успеем посадим? Нет, лук-то надо, конечно, вот лука его рано сажают. А успеем посадим там морковь, картошку, вот это успеем посадим, как раз потеплеет земелька, она в тепле, наоборот быстрее пойдет. Mm -hmm. Андрей сейчас ушел у меня клюшок кормить по хозяйству. Mm -hmm. Ну вот в принципе, так. Сейчас еще. Хочу сделать несколько красивых резиночек. Ну, не знаю. Времени не хватит, наверное, сейчас. Желание есть, а времени нет. Что делаешь ты, бегаешь? Интернет пропал. Куда? Ну, все. Всем пока-пока. До новых встреч. Ставим лайки. Да, ставим лайки. И подписываемся на наш канал. Пока-пока.